Звонит мужик в скорую и говорит, «Алло, здравствуйте!» «Ох, мое, мне ваша помощь нужна!» «Да-да, слушаем, а что случилось?» «Да я тут таблетку Виагры выпил, так у меня он уже 4 часа стоит!» «Так это ж хорошо! О чем вы беспокоитесь?» «Да вы не понимаете, тут просто в инструкции написано, что если четыре часа стоит...» Вызывайте сразу врача. Ясно, ясно, да не паникуйте вы. Сейчас машинка подъедет. О, а можно просьба у меня такая? Какая еще просьба? А можно мне, ух, ё -моё. а можно мне вместо врача медсестер? А лучше сразу двух. Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.